Привет, народ! Вещает Антон. Как мы с вами знаем, каждый мальчишка и не только в свое время увлекался игрой в войнушку, где главным инструментом было качественное крутое оружие. Однако, как оказалось, чтобы не покупать ничего в магазинах, пушку можно соорудить даже из бумаги. Причем она будет стрелять, перезаряжаться и доставлять море положительных эмоций своим внешним видом. Не верите? Ну ладно, сейчас сами во всем убедитесь. Поэтому быстрее ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, а также не забывайте про конкурс в конце видео на тысячу рублей. И давайте начинать. Это очень клевый нёрф, та самая пушка, которая позволяет нам жесть как весело проводить время. И все из-за того, что она очень легкая, красивая и в то же время мощная. Ах да, ну и травмы за время игры в нёрф вы тоже вряд ли получите. В общем и целом вещица, что надо. Именно поэтому ребята задумали повторить один из вариантов нерфа при помощи картонной бумаги. Аккуратненько вырезали все элементы, рассчитанные прям сантиметр в сантиметр, соединили и получили реально рабочий аппарат. Да, пускай его мощность слегка уступает оригиналу, но все же внешний вид прям-таки идентичен. Уверен, придай картонному образцу топового раскраса яркими фломастерами или красками, и визуально их будет не отличить. Ставьте лайк, если тоже хотели бы себе нерф, хотя бы картонный. А это самый настоящий картонный автомат или даже пулемет. Вы почувствуете себя каким-то Рэмбо, я фиг его знает, чего стоит один только вот этот вот вставной магазин. Большой такой, красивый. И как только людям удается из обычного картона делать такие красивые вещи. Так же, как и подобает настоящему пулемету, из этого оружия можно стрелять зажимом. И пускай скорострельность не поражает наповал, но все же она достойная где-то по два выстрела в секунду со средней силой которой хватит на то чтобы повалить железную баночку из-под напитка короче говоря для игр дома или на улице при хорошей погоде топовый аппарат знаете вот эти вот пулеметы и другие такие большие пушки это конечно же круто только вот все же мало кто решит со мной поспорить что с ними удобно бегать и играться больно уж громоздкие они но если вам по-прежнему хочется держать в руках именно пулемет пускай даже картонный то здесь стоит обратить внимание на следующий вариантик. Какой-то умелец точно повторил модель пулеметы М249. Это такой ручной американский вариант, производства которого началось аж в 1980 году. У этой модели относительно простая конструкция. То же самое можно сказать и про наш картонный вариант. В общем и целом достойная игрушка с легким весом и очень крутой скорострельностью. Хотя, зачем вообще нужны эти ваши пулеметы и другие пушки, когда есть кое-что покруче? Я сейчас говорю об РПГ. И пускай гранатомет предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой, я бы юзал его в обычных ситуациях. Против пехотинцев, ну или в моем случае против друзей на школьном дворе. К тому же этот картонный вариант настолько круто сделан, что я просто офигеваю. Очень четко вылетает снаряд, летит далеко и быстро, а в момент удара капец как красиво разлетается. Мне даже немного жалко игрушку стало, когда снаряд сломался от дерева. Следующая пушка пришла к нам прямиком из игры Monster Hunter. Да, разрабы этого чуда постарались над необычными видами оружия, а точнее над их внешним видом. Почти каждая пушка в этой игре имеет колоссальные размеры и в то же время удивляет своей производительностью. Наш сегодняшний гость тоже не стал исключением. Признаться честно, я не знаю, как лучше его называть. Внешне это похоже на пулемет или пушку, но в то же время само оружие стреляет всего одним патроном, который вылетает на приличное расстояние и с достойной скоростью. Напишите свои идеи в комменты, какое бы название вы дали бы этому монстру. Крис Вектор пистолет-пулемет, разработанный компанией Transformational Defense Industries. Основной задачей конструкторов этого оружия являлось достижение максимально возможной кучности стрельбы очередями с использованием патронов 45 ACP, обладающих высоким останавливающим действием пули, но вместе с тем минимизировать габариты и общую массу пистолета пулемета. Как вы понимаете, это у них получилось. И то же самое вышло у нашего умельца, на видео повторившего Крис при помощи картона. Пушка мне очень понравилась, за исключением одного момента. Когда она приводится в действие, раздается какой-то странный звук, какая-то сирена. То ли это двигатель так шумит, на котором картонная игрушка работает, то ли что-то еще. Но факт остается фактом. Подкрасться со спины с этой игрушкой у вас удастся не всегда. Дробовик – шикарное оружие, которому буквально нет равных на близкой дистанции. Это касается и игр, и реальных баталий. Именно поэтому автор данного ролика решил повторить это оружие. Он взял за основу стандартный вид обреза, повторил его при помощи картона и добавил одну маленькую, но очень красивую и приятную фишку. Когда обрез стреляет, а делает он это, кстати, очень недурно, из дула выходит дым. Согласитесь, при должном освещении эта фишка станет просто чумовой, не так ли? На очереди у нас копия пулемета М1919, версии с воздушным охлаждением ствола. И да, это та самая фишка, отличающая М1919 от М1917, здесь вряд ли применилась, но авторы почему-то указали в названии именно 19 девятнадцатую модель. Браунинг, так по-другому называют этот пулемет, был принят на вооружение после Первой мировой войны и использовался армией США во Второй мировой, Корейской войне и войне во Вьетнаме, Пушка прошла немало испытаний из-за своей высокой скорострельности и дальности поражения. Именно эти два фактора и легли в основу нашего с вами варианта ствола. К тому же он получился довольно-таки миниатюрным, что лично мне очень сильно нравится. Удобная пушка, знаете, для чего? Чтобы встать так, установить ее на окно и палить по друзьям, идущим в гости или возвращающимся домой. Ну а следующая пушка, дамы и господа, в представлении не нуждается. Это легендарный автомат Калашникова, или же АК-47. Где только Калашни фигурирует. И на военных операциях в реальной жизни, и в играх, и в фильмах. Да просто куда ни глянь, везде самые крутые ребята ходят с нашим автоматом. Не мудрено, что какой-то очередной рукодел повторил пушку. В качестве дополнения он надел на нее оптический прицел, тоже сделанный из картона. Оснастил вместительным магазином и хорошей начинкой. Из-за всего этого оружие неплохо показывает себя во время игр в войнушку и позволяет довольно неплохо тренировать навыки стрельбы на мишенях. На очереди у нас один из, если не самый интересный проект, который мне безумно понравился. И нет, здесь не будет какой-то огроменной пушки, какой-то межгалактически необычной разрисовки или чего-то вроде того. Совсем наоборот — Перед нами самый обычный нерв пистолет Однако его прикол заключается в том, что такой с виду маленький и безобидный картонный пестик может стрелять не хуже, чем пластиковые покупные варианты. Причем полит он не маленькими патронами, кругляшками вот этими разноцветными. Уверен, что если выстрелить из него вблизи, даже синяк останется. И вот в этом-то и есть весь прикол. Как только человеку удалось построить столь мощную игрушку... непонятно. Если прошлый пистолет был мой фаворит, в общем и целом, то этот ган – мой фаворит среди пулеметов. Он имеет первое и ключевое отличие от всех предыдущих моделей. У него крутится дуло, и пускай это слабо влияет на результативность, пускай у кого-то могли быть лучшие итоговые характеристики, хотя в сравнении с этой пушкой это не так, крутящаяся дуло – это реально топ. Сразу создается ощущение скорости, мощи и динамики. По крайней мере, в моей голове это работает именно так – Никакого гудения во время стрельбы здесь тоже нет. Все четко и по делу. Не знаю, прям-таки комары носу не подточат. Шикарная работа. Следующая пушка не несет в себе никакой силы или мощи, если мы не берем в расчет воображаемые баталии с друзьями. Все дело в том, что она представляет собой лазерный ган. Причем лазер можно разглядеть лишь при помощи камеры, в которой он светит, или благодаря дыму, выпущенному специально, как это сделали на видео. В остальных случаях поймет, что в него целится лишь человек, на котором уже будет прицел. Для остальных все останется как обычно. Очень интересная задумка, подкрепленная стильным и футуристическим дизайном самой пушки. Мне понравилось. Ладно, беру свои слова обратно. Вот мой настоящий фаворит. Признаться честно, я даже и подумать не мог, что кто-то построит настолько прикольную, яркую и необычную пушку. Она стреляет огромными в рамках игрушек разноцветными шариками, которые, что немаловажно, вылетают с опять-таки бешеной скоростью. Здесь и дуло крутится, как на том минигане. И блин, тот противный звук есть, появляющийся во время работы. Однако суть игрушки затмевает этот недостаток и делает оружие прям капец каким интересным и презентабельным. Ставьте лайк, если хотели бы себе такую же пушку на день рождения. Кто-то, как я, капец как кайфует от подобных футуристических пушек, а другие, наоборот, любят размеренную четкую стрельбу. Прям как в древности, когда были времена ковбоев. И какое оружие у тех ребят было всегда при себе? Конечно же, револьвер! Именно этот легендарный ган и повторили на следующем видео. Сделали его очень красивым. Перекрасть кто картон в другие цвета, я бы и не догадался, что оно сделано из бумаги, вот правда. Стрельба здесь не подводит, все как и полагалось. Взводишь курок и стреляет точно в цель, с чем тебе помогает небольшой прицел. Дальность стрельбы обычная, мощность тоже средняя, ничего особенного. Но сама суть, то, что это револьвер, делает свое дело. А это снайперская винтовка Нерф. Как же сильно нравятся пушки от этого производителя обычным людям, вы представьте, что только они не повторяют. Ну да ладно, нам же лучше, правильно? Нам же круче с того, что мы можем заценить очередное картонное творение. Винтовка стреляет не круглыми снарядами, а продолговатыми патронами, излюбленным боеприпасом оригинального нёрфа. Дальность стрельбы хорошая, как и подобает снайперке. Точность тоже вроде как не хромает. По внешке аналогично, нет претензий. Красивая, хорошая снайперка. Не знаю даже, что добавить. Вы сами все видите. Ну а это очередная офигенная и огроменная пушка от наших китайских собратьев. Я вообще без понятия, из какой игры они ее достали. Быть может, это вообще от анимешки новой. Фиг его знает. Поэтому, если вдруг среди моих зрителей есть фанаты китайской культуры, или просто те, кто видели этот ган, напишите, пожалуйста, в комменты. Очень интересно почитать, потому что такой красивой и большой интригующей пушки я давно не видел.